Сегодня темой нашего разговора будет вопрос некорректного перевода клиентов в негосударственные пенсионные фонды. Какие действия могут позволить гражданам Российской Федерации не допустить перевода своей накопительной части пенсии без их ведома? И что делать, если вдруг такая ситуация возникла? Соответственно, перейдем к первой части какие меры стоит принять для того, чтобы не допустить э, этого. В первую очередь хочется сказать о, к сожалению, низкой грамотности относительно пенсионной реформы э, в России. Дело в том, что большинство людей, э, к сожалению, несмотря на рекламу, на государственную рекламу в СМИ, несмотря на э, преподнесение информации со стороны участников рынка, э, очень неохотно обсуждают эту тему, изучают эту тему. На самом деле... Стоит каждому хотя бы прочитать ее основу для того, чтобы лично для себя принять какое-то решение. Вот так или иначе, в рамках будущей пенсии каждому гражданину стоит знать минимальную информацию, которую не так часто стоит отслеживать, для того, чтобы понимать, где находится накопительная часть его пенсии, как она управляется и где она управляется. Соответственно, в качестве э, превентивных мер для этого, для того, чтобы отслеживать, э, где ваша накопительная часть на текущий момент, я бы рекомендовал, во-первых, изучать и не выбрасывать, а действительно изучать э, письма счастья, которые приходят из Пенсионного фонда России. Э, там э, предоставлена информация по вашему накопительному счету, и, соответственно, если вы перевелись в какой-то негосударственный пенсионный фонд, по, вашему, по вашей воле, либо нет, эту информацию вам тоже высылают. Причем здесь важно понять, что в зависимости от негосударственного пенсионного фонда для клиентов предоставляются разные уровни сервиса. Например, некоторые фонды предлагают личный кабинет в интернете. То есть, если вы осуществили перевод накопительной части туда, то вы в режиме онлайн всегда можете отследить, где они действительно не там находятся, и какая по ним показана доходность, какое количество вы, допустим, денег вложили на софинансирование по государственной программе, и какая ваша накопительная часть. Это позволяет, допустим, если вы через год заходите в ваш личный кабинет, а вам говорят, что вы перешли в другой негосударственный не пенсионный фонд, то это такой сигнал для того, чтобы изучить более подробную ситуацию с вашей накопительной части. А, ну, то есть основной а, посыл и рекомендация – это а, чуть больше уделять внимание самой пенсионной реформы в плане информации о, о, о той системе, а, как это работает, и а, уделять внимание ежегодным а, письмам счастья, которые приходят а, из Пенсионного фонда России и… Соответственно, доносят до вас а, всю необходимую информацию по на вашей накопительной части. Это первое. Что важно а, еще понимать и знать в рамках а, заключения договоров ОПС? А, конечно, учитывая рост этого рынка, весьма вероятно, что вы столкнетесь на работе у себя дома, либо, возможно, в какой-то другой ситуации с а, пенсионным консультантом, который будет прилагать вам заключить тот или иной договор обязательного пенсионного страхования. Понятно, что в рамках заключения этого договора вы будете предоставлять вашу личную конфессиональную информацию, которая впоследствии может быть некорректно использована. Поэтому не стоит очень жестко подходить к выбору пенсионного консультанта, но тем не менее проверить, на действительно ли он а, имеет полномочия для осуществления этой деятельности стоит? А, какие а, предметы отличия должны быть у пенсионных консультантов? А, конечно, самый действенный а, инструмент – это договор с негосударственным пенсионным фондом, по которому он может осуществлять эту деятельность. А, некоторые а, пенсионные фонды снабжают своих а, консультантов свидетельствами, допустим, о прохождении обучения в фонде, а также удостоверениями, которое также может являться основанием для того, чтобы в большей степени доверять этому пенсионному консультанту. В любом случае, вы всегда сможете позвонить на телефон горячей линии фонда, напрямую фонд, и, назвав фамилию, имя, отчество пенсионного консультанта, уточнить, действительно ли такой человек является представителем фонда и имеет право на консультации и заключение договоров обязательного пенсионного страхования. В принципе, если вы пройдете вот такую минимальную работу по изучению пенсионной реформы, по обращению вашего внимания на информацию о вашей накопительной части пенсии и будете а, немножко аккуратнее относиться первично к пенсионным консультантам, но в целом с доверием к системе, то уверен, а, ваша накопительная часть будет переведена именно в тот а, Негосударственный пенсионный фонд, а, который вы пожелаете, и эффективно управляться в будущем. Это такая позитивная часть нашего вопроса. А, перейдем к тому, а если вдруг все-таки вы стали жертвой а, действия мошенников и тем или иным способом ваша накопительная часть была переведена а, в Негосударственный пенсионный фонд не по вашей воле. Соответственно, в первую очередь не стоит паниковать. Дело в том, что несмотря на этот некорректный перевод, безусловно, ваша накопительная часть не исчезает, ее никто не забрал, она остается в юрисдикции Пенсионного фонда России и она, она управляется просто другим институтом. Конечно, вы его можете и должны выбирать самостоятельно. Тем не менее, на практике Пенсионный фонд России в среднем менее эффективно управляет, чем негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, важно понимать, что негосударственные пенсионные фонды, со своей стороны, они не заинтересованы в мошенниках, они, наоборот, оказывают действия для того, чтобы их на рынке не было. Соответственно, если клиент обратится с жалобой, с претензией о некорректном переводе в этот НПФ, Прямо конкретно не куда его перевели. Фонд будет крайне заинтересован э, помочь клиенту в быстром и мирном урегулировании этого вопроса. Фактически действие, которое нужно осуществить, это написать э, заявление о переходе обратно в Пенсионный фонд России либо не Негосударственный пенсионный фонд. Но звонок э, напрямую в этот фонд, куда вас некорректно перевели, э, зачастую существенно ускорит процесс, вам э, детально расскажут о пошагового действия, которые вам нужно э, осуществить для того, чтобы исправить ситуацию. И, э, и принося извинения, э, я уверен, отправят хорошего э, профессионального пенсионного консультанта для того, чтобы он э, помог вам осуществить переход обратно.